Всем привет! Это снова Подорожник. Мы снова в пути, и на этот раз мы едем в очень странное место. Очень странное место. Мы едем в заброшку. Мы едем в заброшенный поселок. Основная мысль такова, что информацию о существовании этого поселка мы нигде не обнаружили. Нигде. Даже даже в Инстаграме. Наверное, сейчас вы ждете динамично смонтированный дайджест лучших кадров из этого видео. Но дешевых режиссерских приемов тут не будет, так как этот случай тянет на мистерию мирового уровня. Мы едем в поселок Западный. Поселок, в самом деле, довольно странный. Он находится вдали от дорог, от каких-то коммуникаций он находится просто посреди тайги и все что там было оно все было изолировано от основного мира и люди туда как приехали все построили так и уехали в 48 часов вот 48 часов назад были люди а сейчас нету все есть дома есть трубы коммуникации может быть даже где-то еще печунки теплые. Да, белые пятна на карте Земли еще существуют. Поэтому сегодня за игровым столом для вас работает экспедиция подорожника в составе Командор Антон, арт-директор, собиратель информации и по совместительству водитель нашей исследовательской группы Максим Зампотех Зануда, автор всех скучных версий про то, что это городок геологов, и все происходило по воле святого Политбюро СССР. Ну и, наконец, я, Дмитрий, уфолог и криптозоолог в первом поколении, без диплома. Макс, oh. версия. Okay. В этом поселке, говорят, Антон говорит, там есть какая-то шахта. Ну ты вроде ну, тоже... Что, ед... что, я говорю, я три раза уже видел эту шахту. Это yeah. не шахта, это дырка. Она забетонирована? Нет. Да? Нет, в смысле она забетонирована. Тут показания путаются, забетонирована или нет? Стенки бетонные. Это дырка не бетонированная. А, она была заморожена для того, чтобы геологи опускались сюда на веревочки И по слою каждый сантиметрик рассматривали, что там есть как на, на, на, Это неправда мало... а, а, ну ладно, хорошо Они копались, понимаешь, не пытались добраться до сердцевины земли Но какое-то вселенское зло вырвалось, пришлось поселок эвакуировать Но, но делали-то они по технологии Они до вселенского зла-то бы не добрались, если бы не морозили стены, правильно? Это да Бетон, картон или вообще полигональная кладка. Как видите, показания коллег путаются. А ведь они туда едут уже не в первый раз. Поселок Западный нам вообще подвернулся случайно. Мы делали одну из экспедиций от горки до канавы. И мы проезжали деревню Пузла, И, в общем-то, довольно случайно мы узнали об этом месте. Поселок Западный. Один из наших друзей, копатель, который ходит с ним. Би -би -би -би. Вот. Он нам рассказал, что он, в общем, тоже довольно случайно набрел на этот поселок. И когда он там оказался, его впечатления от этого места были таковы, что он у себя на карте написал это место «жуть». То есть, жуть. Слово короткое, но объемное и всецело подчеркивающие те впечатления, которые возникают у человека, когда он там оказывается. Какие версии? Почему поселок покинули люди? Быстро причем это сделали, бросив свои трусишки, ложечки, вилочки. Можно я буду стандартным, адекватным человеком, который воспринимает все как... Давай был, вот эту нудистику, быть. давай. Да. Так вот. И начал академик Максим свой доклад. Говорил... Что бокситы в том месте уже разведали. Социалистический запал к 90-м годам упал ниже ватерлинии. Экономически поддерживать поселок без дорог не было смысла и возможности. В 90-е? Максим, вы серьезно? Поселок закрыли не в 90-х годах. Это рассвет Советского Союза. Пик. Ты понимаешь научный прогресс. Я... Космические корабли порождят. Тут что-то роют, и почему-то они убегают. Они что-то нашли, Макс, они нашли что-то, пойми. Долго пьешь, долго пьешь. Дятлов тоже, наверное, что-то нашел. Так, в научных диспутах добрались мы до деревни Пузла, у Сколомского района Республики Коми. Нас встретил и разместил городообразующий человек этого места Александр Светозарович. То, что у нашего командора есть знакомство, начиная от Конгресса США и заканчивая Кузланским Высшим Светом – реально круто. Куратор из местного населения – это половина успеха любого исследования. Вечером на консилиуме мы еще раз обсудили данные, собранные в разделе «Поселок Западный», фольклор, мифы и предания. Тут тебе и пробитая посуда, испорченная жителями при эвакуации, и породившая слух радиации пропавшие люди, приходившие посмотреть на поселок в современное время, шахта, уходящая на несколько десятков метров в глубину, связь поселка с миром только с помощью вертолета и экстренная эвакуация в течение 48 часов. Поселок вообще никаких упоминаний о нем нету. Мы пытались найти это ну, в интернете, как в общем сейчас современный способ поиска топонимов тампонимов <с> западные конечно же много они встречаются часто но это все что-то иное не, не то что имеет отношение вот к тому месту которое нас интересует никаких упоминаний даже вскользь нигде нету наверняка какие какая-то информация есть в архивах в каких только архивах? Где их искать? Там, те, кто геологии занимался, или те, кто там органы внутренних дел. Не, ну, до архивов мы не, мы не доходили, мы слишком ленивы. Утром Светозарович познакомил нас с бывшим местным лесничим Александром Егоровичем Малюшовым. Несмотря на преклонный возраст, лесничий телом бодр, а головой светил. Вот что значит свежий воздух. Его ответы о западном носили вполне обычный характер, объясняя происходившее тогда бытовым поведением советского человека, с парадоксальным симбиозом великой целеустремленности и разгильдяйства. Так, дайте вспомнить. Я начал учиться в Ухте 65 -м. западный уже был. Уже был. Да, У меня отец работал начальником аэропорта тут. Он тихоря меня отправлял на их вертолете, бесплатно. что Так не было денег, да, и чтобы это... Ну, короче, он уже был, да, я много раз летал. Сюда заставляли, ну, группно на Ми-6 были, большие вертолеты. Прямо туда, оттуда они вывозили, там, котельные раз как-то привезли. Ну, воздухом на подвеска... Доставляли вот такие эти, а дорога тогда еще и только зимник был, летней дороги не было. Вот. Mm -hmm. В этом поселке, как я знаю, насколько мне было известно, жили люди, которые занимались чисто, вот, и, ну, поднимали шахты, боксит, mm -hmm. вот, и его отправляли... Санкт-Петербург, вот. Ну, Ленинград еще тогда был Ленинград. Там людей жило достаточно много. Трепшие жития были, вот, и потом были так... Ну, думаю, 15-16, наверное, было. То, что тогда в 20 километрах от пузлы жило несколько сотен человек, сейчас и не скажешь. Лес забирает обратно, отобранную у него территорию. забор скорее всего это в самом деле был детский сад а нахрена в детском саду такой забор конкретно так я, я тебе про что говорю такой забор так может это, это что за дети то были это может какие-то экспериментальные дети тут были понимаешь ага и сидели вот на таких экспериментальных стульчиках но ну, они были маленькие но обладали какими-то способностями чтобы они не разбежались тут по лесу их держали вдали от больших городов ты еще не понял что ли можно я буду зануде да ну, здесь в лес Тут масса животных и детишек скорее всего оберегали от животных вот таким вот образом. вот и нудные а? у них детсад был столбовая магазин клуб там выедет это у меня вот вместе учились, женщина одна вот и фильмы крутила я им показывала да, вот. но все это было да было центральное отопление все но ну, они были полностью автономными да у них автономно полностью у них все было они жили лучше чем мы Хочется сказать, что пионерская организация была самой крутой организацией при Советском Союзе. Потому что пионеры бесплатно таскали макулатуру, а больше, я вам скажу, они таскали металл. И вы не представляете, сколько сюда прибежало пионеров для того, чтобы утащить эту бочку. Это даже не бочка, это цистерна. И в этой цистерне был мазут. Мазут, который подавался в котельную поселок мазут это завозился из ухты вертолетами представляете здесь вот в тайгу вертолет прилетает и в эту бочку сливает мазут но в какой-то момент взяли и выключили это отопление вопрос почему Советская. Здесь нету резьбы никакой, фольгой просто запечатывалось и все. А потом, чтобы ее выпить, надо было так фольгу убрать и... Пум -пум -пум -пум -пум -пум. Безусловно, время, природа и Индиана Джонс с родственниками из усть коломского района сделали свое дело. Здание обветшали, и все самое интересное с появлением сюда проселочной дороги уже вывезли. Надо идти к шахте. Там, на глубине. Ответы на все вопросы. Там, я так понимаю, там главный у них объект это была шахта, да? Да, ну, главный объект, объект это была какой -то, какой -то шахта, да, и им нужно было партия баксита, которые должны были, ну, дать, дать эти, да, специалисты оценку, что она из себя представляет. Шахту выкопали ручную. Собственно, шахта глубиной 80 метров. Сейчас затоплено водой. Я вон вижу уровень воды. 80 метров. Бетонная опалубка. Нет, в смысле она забетонированная. Показания путаются, а или нет? Стенки бетонные. Да какие стенки бетонные? Ты гонишь что ли? Чуть дурной. Какие там бетонные стенки? Юрыли для того, чтобы на землю посмотреть. Они мороженые были, они а забетонированы. Забетонированы, ты че? Видите, кто меня окружает. При этом автором невменяемых гипотез считают меня. Тут явное подтверждение существования параллельных вселенных. Впрочем, отвлеклись. Главное сейчас – это шахта. Впечатлен масштабами строительства советских людей. Ты прикинь, в тайге, в тайге. без дороги, без, без ничего. Дороги. Сделать дырку глубиной 80 метров. Говорят, вручную как делали вначале. Ну, не знаю, а вокруг металлические штыри торчат. Судя по всему, это те трубы, по которым нагоняли фреон или какой-то другой хладагент, чтобы замораживать почву и чтобы можно было копать. Выкопать такой объект в тайге, как видите, возможно. А вот если необходимость делать это так масштабно? В условиях бездорожья с дополнительной постройкой социальной инфраструктуры. Что же все-таки тут искали? Или скрывали? Может, бокситы? Только прикрытие? Итак, друзья, мы опускаем GoPro в бездну. Сейчас Макс опустит. Сейчас Макс опустит GoPro. -ху в бездну. И мы узнаем тайну поселка. Забытный. Подожди, я сейчас подойду. Но ну, я уже лет десять назад этот дозиметр. дозиметр брал туда, пробовал. Такой естественный фон. Чуть-чуть выше, чем здесь uh -huh. но ведь, подходил это явноно нету там родятся конечно было бы здорово чтобы сейчас перед камерой проплыла какая-то тень Далее веревку, что-то сильное и мощное начало тянуть вниз. Максим кричал бы «помогите». Мы, бросившись на помощь, обрезаем веревку. Слышим, как бурлит вода на дне шахты, и со дна доносится жуткий вой. Испугаться мы бы не успели, так как GoPro реально было бы жалко. Но врать не будем, двухголовых ихтиандров не обнаружено. Зато рядом обнаружен вал почвы из выработки шахты. Алюминиевая руда, боксит. Вот она, красная такая. Вот она и есть. Вот оно, простое объяснение. Не, ну а что вы такие то бокситы, бокситы там? Ну это же, ребята, ну скукота. Ну, ну, возможно, бокситы, да, я могу, я как бы, ну, не, я не упоротый, ребята, я не упоротый Возможно, там просто добывали бокситы Сейчас мы все выясним Промаркированные 68,5, 71,1. Я думаю, что это обозначение глубины, с которой брали керны. Вот эти вот 2,6 метра в кернах лежат в ящике. Здесь предыдущие 66,5 до 68,5. Вот они бьются. И эти бьются. Видимо, вот так. Бокситовая руда. Маркированные ящики по глубине выработки. Конечно, весомый аргумент в пользу обычных косматых геологов но есть у меня в резерве одна мысль зачем делать диаметр шахты 4 метра если диаметр проб керна всего 10 сантиметров 10 вопрос остается открытым да и пропавших тут людей еще пока никто не нашел ну, западное такое место там, вот, там последние 10 лет туда 3 человека потерялось и концов не нашли да по любому залом ети. Вернее, не едите. Залом сделал снежный человек Василий. Когда уже все уехали, мы первые были, которые мы этот да. тоже вот это. да, смотрели, что там осталось. Почему-то мы сначала не заметили, что эта посуда была вся эта порченная. Да, да. Потом уже чуть позже мы стали замечать, что она да топором вот по, снаружи вот, упроблены. Ну, да, боль да, да, да, да, да, да. Жители поселка портили посуду перед эвакуацией. Зачем? Что это? Признак радиации и явная забота о здоровье мародеров? Или же обычная обывательская жадность? Но Светозарыч говорит, что радиации нет. Тогда откуда история? о погибших от нее людях. Это я историю хорошо знаю. А что это за история? Это история, вот, там была продавщица, женщина одна, вот, она каждую неделю ездила в Ухту за товаром. Да. Вот. Она уехала за товаром, вот, и похмеляться утром, нечем было этим мужикам. Один предложил, у меня в гараже есть... Такой вот, ну, который, говорит, подойдет. А то, оказывается, была тормозная жидкость, но пахла спинтом. Вот они, вот и начали вот похмеляться этой тормозной жидкостью, но через... Час-полтора, вот этот рассказывал, вот, трое уже были, но ну, недвижимые. Они уже признаков жизни не показывали, а те остальные продолжали это дело пить. Они знали, что вот, вот эти уже, что-то на них подействовало, вот они дальше начали петь. И все шестеро, короче, там и скончались. Вот причины. Все-таки вирус. Хотя я тебе больше могу сказать, они были с Ребята, какая глюкоза! Здесь разрабатывали смертельное оружие. Но однажды ампула упала, умерло пять человек. Все сходится. Далее эвакуация. И об этом поселке нигде не говорят. Максим, осторожнее. Это новичок. Ну что, друзья? Вот и запахло в воздухе диссертацией по криптозоологии. Что же это – смертельный зомбовирус подземной лаборатории или антидот против той хвори, что вырвалось с одной шахты? Кто не успел принять противоядие и покинуть Западный? Поселок в основном закрыли где-то в 75-76 годах. А почему закрыли? Ну, видимо, видимо, видимо. Все, что хотели, они сделали. А так. как вот поселок просто оставили, дома все оставили? Да, поселок просто потом я разговаривал с этим с Срокубовским, я говорю, ну как это так? Нет, часть они что-то, по-моему, то по моему то -то, что то часть они вывозили. Угу. Часть, что им надо было, а что не надо, они все так просто, там так и, оставили. просто ее оставили. Да, несколько домов разобрали и они были вывозены в это. В... По-моему, в Позе, куда-то по моде дома три, наверное. А здесь пузы нету? Нет, пузы нету. Так спокойно и планомерно Александр Егорович своими рассказами вбивал гвозди в крышку гроба Зарянской академии паранормальных явлений. Боксит разведали, шахту выкопали, пробы взяли. Нашли более близкое месторождение – Западные оставили. Все логично. Но в самом конце лесник сказал, что через какое-то время они вернулись. Что-то, наверное, часть вывозили, потому что несколько раз туда заезжали... Несколько раз приезжали, они приезжали, но ну, были люди, которые вообще не знали, где это находится. Ко мне они были тоже, заходили и спрашивали, как добраться и где это найти. Да, занимались. Будем считать, что после того, как опасность снизилась до приемлемой нормы, люди вернулись и забрали то, что было трудно вывести при срочной эвакуации. И это представляло ценность. Так что продлим жизнь захватчикам из полой земли, подземным тварям, Бигфуту Василию, пораженным зомбовирусом. Ребята, вы еще поживете? Вопрос, почему эвакуация прошла за 48 часов, остается открытым. Вдобавок к финалу, Западный опять удивил. Какие вопросы возникли с утра? Там где-то... живут. Где? Сейчас? Да. Ничего себе. Сейчас двое из Башкирии, оказывается, говорят, живут в землянке, ждут конец света. Нет, в принципе, западный правильный, чтобы конец света ждать. Отшельники на Западном реально были. Звали их Александр и Татьяна. С их слов, они решили покинуть населенные пункты по причине того, что не принимают оцифровки человечества а именно присвоение каждому личного цифрового ID. А также отказываются, чтобы их биометрические данные были у сторонних лиц. Ну, вкратце так вот скажу. Допустим, смотрите, когда человек крестится, вы же помните, да? И у него по два у него, получается, таинства происходит крещение и миропомазание. Антихрист, сатана. Чтобы к себе забрать людей и от Бога отвести тоже два их сделать Биометрия первая, которого вот здесь, да, и каждому россиянину дадут единый номер. Вот, я не хочу этот брать единый номер. У меня вот она, вот печать духов Святаго Божьего, вот. А вы же знаете, на одном листе бумаги не может быть двух печатей разрешено и запрещено, да? То есть на одном теле человека, в человеке в душе не может быть... И Божья печать, и сатанинская. Так вот это и есть сатанинская печать. Номер. шестерка. Да, вот шесть, шесть, шесть. И узорчик. Ага. Не две, не четыре, а почему-то три. Смотрите дальше. Шесть, шесть, шесть, шесть, шесть, шесть. Шестерки. Дальше. На камеру, наверное, плохо будет видно. Если брать вот с этого места, вот. Вот здесь вот морда. Я не знаю, как ее назвать. И вот идут рога только в одном месте. Все остальные узоры простые. Это, кстати, во, всех паспорта... это во всех паспортах, в украинских, белорусских, вот. Вот это вот морда, я не знаю, она ее вот, мы все это с интернета нашли, я тоже не знал. Вот такой он финал нашей истории. Со слов Александра, приехали они в это место навсегда и забираются тут жить, пока остальной мир поглощает оцифровка сатаны. И что у нас получается по итогу? На Западном действительно добывали боксид. Радиации в поселке нет, во всяком случае сейчас. Но почему люди покинули поселок в течение 48 часов, испортив вещи, которые не смогли взять с собой? И что за вещество мы нашли в ампулах? Ответов на эти вопросы у нас пока нету. Подписывайся на подорожник, иначе пропустишь все самое интересное.